Здоровье как ценность. Вот большинство людей, которые к нам попадают в команду, если они приходят как клиенты, понятно, у них потребность здоровья, согласны? То есть они пришли, у них есть запрос, а если человек приходит, зарабатывая деньги, у меня все в жизни хорошо, у меня все нормально, я то точно из этой вот серии, у меня вообще все хорошо. Чем может быть плохо. Вот. Другой вопрос, что в детстве головные страшные боли, это же никто не вспомнит, что они есть, да? Что суставы у меня болели, когда я начинал там штангой заниматься, то есть у меня там болели там по страшному и так далее. То есть. Это, это, это, это а, ну это когда врачи говорят? Ну, мне, мне сложно было сказать, что возрастные изменения, потому что у меня было 20, когда я пришел в НСП, поэтому у меня возрастных изменений быть по логике не должно. Да. Поэтому здоровье как ценность мы на, нашей, э, на наших занятиях, в нашей в целом всей деятельности прививаем человеку здоровой жизни. Я вообще не люблю нутрициологию. Меня принудительно этому научили. 15 лет я попадаю... Случайно занятия на занятия на занятия, я уже эту тему полюбил. Представляете? Я понимаю, что мне с этим жить. Я просто этим пропитался. Сказать, что я интересовался темой здорового питания, точно нет. Коммерчески, да. Поначалу в 14 там, лет я интересовался, но в 20 уже нет, уже совершенно другие были интересы. Но Бизнес, которым я занялся, он меня сюда привел. Поэтому многие люди, как бы, у них появятся ценности здоровья, даже если бы они не появились, ну так вот в обычной жизни. Потому да? что обычно человек, человек, что-человека приводит к здоровью? Проблемы. Проблемы в семье, когда за кем-то надо ухаживать, либо свои собственные проблемы, что чаще, да? своя собственная болячка. Вот. А здесь мы можем не через собственные болячки, а через того, что понимаешь, чем занимаешься, изучаешь эту тему, понять, насколько это как бы глобально.